И всем привет, ребята. Вы, наверное, уже знаете, какой я мем, а я не знаю. Поэтому мы с вами проходим вместе, какой я мем. Пытаемся узнать. Да, я вот, я вот такой вот, <смех> я очкарик, короче. И говорливый очень. Так, смотрим, какой я мем. Вы, наверное, уже знаете. Вам нравится зеленый цвет? М -м цвет как цвет. Зеленый нет. Хотели ли бы вы быть животным? Ну, да. Вы любите веселиться? Есть про приколы... Не особо. Вы умный человек? По очкам нельзя судить, но ну, нет, я очень глупый. Вы знаете, что такое монокль? Да, знаю. Вам Это бинокль на, одну... на один глаз. Вам нравится общаться с другими людьми? Да. Легко ли вы принимаете важное решение? Нет, я сто раз подумаю, легко ли вас вывести себя? Ну, вывести меня из себя можно, да, легко. Вы конфликтный человек? Ну, можно вывести меня легко, но ну, нет, я не конфликтный человек, я не люблю. Можете ли вы долго слиться или обижаться? На одного человека? Да. На деда. Вы говорите, громко и энергично? М -м -м да. Ну громко, но не энергично, нифига. Вы всегда ищете в чем-то подвох. М -м -м всегда, нет. Сейчас ли вы рискуете? Как-то, то есть вы свои нюансы на показ? Ну, да. Вам нравится, когда вас хвалят? Ну, не знаю, нет. Вы обладаете высокой самооценкой? То есть, что, сам себя оценивать? Нет. Быстро ли вы приспосабливаетесь к новым условиям? Ну, да. Я точно... Да, вы очень впечатлительный, по мне не, не видно, но да, я очень сильно впечатлительный. Показываете ли вы свои эмоции? Сейчас я лично, я все свои эмоции, вот так вот, до 10 апреля, да, да, да нет, даже не до 10 апреля, так, посмотрим, так, какого апреля у меня... У меня до моего видео, видео-блога, который будет, он будет, наверное, у меня до него, до него у меня, до 1 апреля у меня, короче, эмоций нету. Нет, не люблю. В у вас меняется настроение. Внезапно, так скажем. Внезапно. Ну да. выделять много внимания мелочам? Ну да, из не же состоит моя жизнь. Поздравляю в итоге. Simple day. Я доги. Ребятки, эту картинку на принц screen поставим. И вот. Я доги, короче. Я доги. Я доги. Пока-пока.